Всем привет, ребят! Сегодня выкатываем 200 Sport. Она на Евро-2, на Пауке. Ну, не Паук, а вставка, и выхлоп переделанный. Что мы делаем? Мы выкатываем, грубо говоря, объемную эффективность как таковую, чтобы у нас топливо правильно строилась, как бы, туда, куда надо. Ну, и заодно выкручивали фазик так, чтобы максимальное наполнение добиться и максимальной, соответственно, динамики. но ну, в принципе, мы уже все это сделали. Сейчас на данный момент едем как бы обратно из загорода. Здесь как бы можно погонять, в принципе, нормально, потому что ни камер, ничего нету. Опять же, накатываем логи при помощи Икут-джедая. На нем мы уже накатали. Я обработал данные самим Икут-джедаем и уже на нормальной прошивке едем обратно. Собираем опять же логи чтобы потом их обработать можно было. Единственное, что как бы э -э, нам не нравится, это пятая передача непосредственно, потому что <напрошивание> да, четвертая, все вообще как бы нормально, но пятая мы как бы не можем... Э -э перейти рубеж 5100 оборотов, то есть именно на пятый мы не, не можем раскрутить никак. Хотя на четвертый все нормально раскручивается, там да, практически до отсечки. То ли у нас не хватает, ну скорее всего, момента и мощности, но уже и крутили, и так и сяк, и пробовали, и смесь, и, ну, и фазик, то что я говорил, ничего не получилось хоть 5-300, сейчас, может быть, даже покажу. Ну, 5-200 у нас наверное, на пятой передаче. Скорость я, правда, не знаю. Почти 200 километров в час у нас. Смотри, потихоньку набирает на самом деле немножко. Умеет, умеет. 300 могу сказать. Ну, тут уже особо гнать бы не было. подхваты на все остальное и низы хорошие и верха прям очень четкие здесь же как бы э, ну, 5500 у нас по моему предела дальше уже идет э, спад по наполнению ну да упираемся и все Что тут лакусов столько есть? Я потом еще вот эти логи обработаю уже дома, которые наберем побольше данных. здесь я говорю только выхлоп в принципе у тебя по-моему больше же ничего такого не переделал да все стандартно единственная вставка и резонатор ты полностью до да, меня да. резонатор и задние банки тоже поменены нестандартно да и все это там практически везде потратили лучше у нас сейчас не получается уже на рук опять же может быть пологом что-то станет понятно и что и куда-то подкручивать единственное нашли еще одну неприятную там вещь которая ограничивала нам открытие дроссия но мы ее сегодня тоже исправили вроде как бы все как надо и чуть попозже я едем, там, я думаю, будет чтобы понимали, что она не дерганая, а нормальная, эластичная, мягкая, как бы, никаких проблем не возникает. Да, еще интересный такой нюансик. Проверили масло перед отъездом, мы проехали, ну, сколько, нифига, 400. Да, 400 километров проехали, померили масло, вынули, вот при таком вот дубасине оборотов, оборотах движка у нас ничего не сожрало масло вообще не грамма. такое ощущение что его ест а, именно в городских циклах а не а, в трассовых вот этих оборотистых хотя как бы по идее все должно быть наоборот получше. Все равно и сложно уже. Больше, конечно, не получается. Скорость у нас чуть больше высох. Ну, опять же, меня, может, не будет там очень сильно на разгон и на динамику. целая целый бак битком. Ну да, и бак. Не, ну то, что сейчас она получше поехала все-таки, чем была. Ну, этого вот. Сейчас, значит, на пятом. М на да, пятом, и на пятом да. бензине. До этого мы как бы на сотом. Сотом девяносто восьмой. Ну, сотый сотый, был, сотый, по... да. Просто здесь за городом а, ближайшая заправка была Роснефть. Мы на ней заправились. А там более 95-го нету Ладно, что я, тогда Чуть попозже продолжу съемку Только уже в таком режиме Более городском Вот, ребят, мы приехали Уже как бы в город Въехали, а, КАДУ уже Спустились и как бы, ну, не пробки Тут уже так поплотнее движение В принципе, стояли Нормально сейчас и Трогается нормально, нет ни рывков, ничего там еще светофоров наставили конечно везде долгие фоматик uh -huh. uh -huh. и амг еще вольсваген амг фоматик 4 матиса. да, да. Там нормально а это кстати вот после того как у нас это переобогащение а, значит, он и раньше погодил ну да надо посмотреть он эти не всегда, погодил, не всегда. всегда так вот, -то, да, то что ты видел Ну, не отключил он там ну, частично крайне, да. как есть. -то, и сдвинутый все. Mm. Все, все ровненько у нас все Нету никаких таких вот травков и пинков. Не, я старался как бы сгладить, мол, вот то, что с лехой тогда пробовали выкатать тоже, чтобы она и равномерненькая, и плавный Ну, то есть не плавно, а вот и мягко все это происходило. Но если дубасишь педаль туда прямо в пол, она, естественно, будет срываться. В принципе, вот такими накатами, как бы нормально. как бы валы свои, не как на обычной вести. Такое ощущение, что народ в зеркала вообще не смотрит. Так что вот так у нас. Ну, в принципе, тут дальше ты что, снимать-то не особо нечего. Мы еще потом продолжим, попробуем еще потом с телеметрией сделать. Но это не сегодня, соответственно, я еще логи поизучаю, подкорректируем прошивку. И нам самим интересно даже, как она поедет телеметри ну, по телеметрии. Хотя мы ее брали с собой, но, опять же, мокро стало у нас, тут дождик прошел, смысла нет. В следующий раз, я думаю, мы попробуем телеметрию повесить, по прокатимся на стандартной прошивке зальем, сделаем несколько замеров. И на нашей прошивке, опять же, несколько замеров. И посмотрим среднее, что у нас получилось. Даже самим интересно. Потому что, ну, уже по мерам как бы это не определить, но ей это очень неплохо, в принципе. Я что думаю, что должна поехать нормально. Ну, в общем-то, как бы все. Не забываем ходить под видео там в группу Drive, ВКонтакт и, соответственно, подписываться. Подписываемся, колокольчики жмем, ну и все остальное. И ждите продолжения этой же темы на этом же автомобиле, только уже с телеметрией. Так что, в общем, всем пока и до новых встреч.